Центры вращающиеся в тип 2530 предназначены для установки и крепления в осях деталей типа вал при их обработке с высокими скоростями на станках токарной группы. Центры изготавливаются по ГОСТ типа А, исполнение 1 с постоянным центровым валиком, имеющим конус 60 градусов. Ставка из твердого сплава ВК-8 повышает износостойкость, что обеспечивает долгий эксплуатационный срок. Хвостовики от 2 до 6 конуса Морзе по стандартам ДИН и ГОСТ. Центры нормальной точности и могут воспринимать большую осевую нагрузку при соблюдении высокой точности. Вращающиеся центры позволяют избежать изнашивания центровых отверстий деталей при работе с большими скоростями резания. Центры надежны в работе и просты в обращении, что экономит рабочее время.